Недавно и нового выпуска шоу Секрет на миллион на НТВ стала советская и российская актриса народная артистка, 85-летняя Валентина Талызина. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса культового новогоднего фильма Ирония судьбы или с легким паром рассказала, почему не общается с Барбарой Брыльской, исполнившей главную роль в картине. По словам Толызиной, на роль на дирежиссер Ильдар Рязанов лично выбирал актрису. Про Брыльскую он говорил, что у нее западная внешность. Однако Талызиной пришлось озвучивать голос актрисы. По ее словам, она хотела бы услышать слова благодарности от Барбары. Валентина считает, что озвучила Брыльску лучше, чем та сыграла. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Талызина поделилась, что однажды Барбара рассказала, что Валентина напилась на каком-то мероприятии и сказала ей, что она получила государственную премию за роль в фильме «Незаслуженно». Народная артистка опровергает слова Барбары. «Я нигде не напивалась. Никогда». Это полный бред, я такого не говорила. Получила государственную премию не только она, это был общий коллективный труд. Но спасибо я от Брыльской не дождалась, заявила Талызина. Напомним, что Валентина Талызина известна работами в таких картинах, как «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Старики-разбойники» и многих других. Но именно роль Вали в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» сделала из Валентины Илларионовны настоящую звезду. Всего за всю свою карьеру актриса воплотила на экране более сотни персонажей, как крупных, так и эпизодических. В последние несколько лет Талызину можно было часто увидеть в различных сериалах и кинофильмах. Так, артистка появилась в шестом сезоне сериала «Кухня». А в прошлом году Валентина Илларионовна присоединилась к актерскому составу двух фильмов, про Лелю и Миньку и трудные взрослые. Добавим, что Валентина Ларионовна редко оказывается в центре внимания светской прессы. Однако в этом году артистка заставила поволноваться своих поклонников. Дело в том, что в начале марта 85-летняя Талызина была госпитализирована в Москве. Впрочем, тогда всех успокоить поспешила дочь звезды отечественного кинематографа. Ксения Хаирова заявила, что Валентина Талызина должна была пройти курс плановой реабилитации после того, как в октябре 2019-го она перенесла инсульт. В студии программы «Секретно» миллион» Талызина рассказала о том, как сильно любит свою внучку Анастасию, которая пошла по стопам знаменитой родственницы. Актерский дебют 20-летней актрисы состоялся в 2018 в фильме ужасов «Пиковая дама» за зазеркалье режиссера Александра Домогарова-младшего. Анастасии так удалась ее роль, что после премьеры ее стали приглашать в другие проекты. В 2019 году девушка впервые получила главную роль в мелодраматическом сериале «Тонкие материи». А в 2020 она приняла участие в сериале «Чудо-доктор», за производство которого отвечает кинокомпания Федора Бондарчука.